Здесь ножи пошли дропаться Ты Слушай, а кейс хороший Это все нам, нифига Привет, дамы и господа, это, как всегда, я, самый конченый опенкейсер. Мы сегодня на топ-скине, и здесь есть вот такая тема, дроп майнинг, самый дорогой кейс, который тут только можно найти, нажигонка. Этих кейсов можно открыть максимум 100 штук, это будет стоить 15 тысяч рублей. На балансе 20, я Конор, и мы проверим, как это работает. Но перед этим, все-таки, хочу вам сказать спасибо, что пополняете по промикам, я в сотый, триллиардный, раз расскажу. Ролик не рекламный, как и на изике, и на форсе и где еще? Да на всех, в принципе, сайтах, где есть. Промик я вам показываю, потому что, ну, меньше приходится, в принципе, депать На том же изике, например, я потом вообще не депаю и вывожу скины Спасибо, что пополняете, промик на 40% есть Ну, ребят, SPS. ни ссылок, ничего не оставляю, вот все на экране И поэтому я тут честен перед вами Ножа гоночка кейс сразу 100 раз, не дробя Открыть билет? А, окей. Я думал, я честно думал, типа, что по 100 кейсов открывать, ну это вообще жесть. Короче, 15 тысяч уже у нас с вами улетело. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь все-таки, что все будет гуд, uh, все будет ок. Uh, okay. Но пока, кстати, ни одного ножа, блин. <с priests> Бля, это просто смотри, что происходит. Просто какая-то жесть. Я, кстати, немного перепутал. Я сказал, 15 тысяч стоит открыть 100 ножевых кейсов. Но 100 ножевых кейсов, короче, стоит 1500. Я потому что смотрю на баланс и такой, типа, ну, 15 тысяч вроде бы как стоило. Короче, я перепутал, ребят, сори. Не 15 тысяч, а 1500. Ну, тут чисто мой косяк. Ну, и, в принципе, выпадают на все 1500. что то как-то ножигонка не очень-то и гонится. Честно говоря. Так, это мы открываем фастом, да? Или это мы обычным открытием? Такое ощущение... Нет, смотри. Фастом, оно открывается по-другому. то звуки, они не нужны. А если мы попробуем просто через F5 все это открыть? Ну, F5... Э, оно, типа, оно будет так открываться вообще? Ну, смотри, оно так... Подожди, оно же так открывается, если я не ошибаюсь Давай, ну, типа, фастом оно точно будет открываться Мы сейчас просто на все откроем Миллион вот этих вот ножегоночных кейсов Хотя оно зависло, смотри, бля, да, открывался Сломал систему, сломал сайт А, не, нормально но, блин, пока что ни одного... А, подожди, как билет мы можем открыть? А 100 кейсов, как билет, мы, интересно, можем открыть? Я думаю, это не является возможным, это будет максимальный геморрой. Нет, реально я хочу открыть 100 кейсов, как билет. А 50, как билет, могу? А 25, как билет, могу? Не, короче, 10, я думаю... А, ну да, 10, возможно, но... Блин, ножей тут явно не будет. А, тут даже, смотри, тут дополнительную попытку можно бомбануть. Бля, нам сейчас Максим выпадет, сколько он стоит? 40 рублей, бля, боже, нафига мы дополнительную попытку на эту историю брали? Ну вот, здесь, типа, можно брать дополнительные попытки, но я в эту тему вообще не верю. Типа, ну, бля, попытка до да попытка. Тебе же уже предначертано то, что выпадет. Мы сейчас не можем выбить, например, вот этот нож. Ну, то есть... Я думаю, что в попытке смысла просто нету. То есть, что тебе должно выпасть? то тебе выпать <св> выпать>, <св> выпать выпасть то тебе по факту и выпадет ладно а, у нас 10 кейсов бля но реально 100 крутить это был бы просто максимальный гемор как все-таки хорошо что у нас 100 билетов не открылись потому что я бы умер с этой всей истории так а, полярный камуфляж понятно почему у меня а, 3 из 9 уже наверное 50 раз понятно что нож не выпадет но все же почему не попробовать тем более шанс вроде бы как стоит там как копейки подожди блядь, какой это кейс на очереди стой стой а все посмотри. Последний кейс, но тут а, три из 9, типа стереть надо. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полезать. Короче, понял. Гарантированный выигрыш забираем. Ну и, в принципе, все. А как мне вернуться назад кейсу, сайт лоу? Шоу, как вернуться назад? Короче, пацаны, я сделал свою ножегонку, 10 кейсов стоит 4К. И это, типа, своеобразный изенож кейс, ну, ну потому что ножегонка все таки это дешевый Кейс здесь же, ну, здесь ножи пошли дропаться. Вот это телега уже интересная. Так, 5 тысяч, шесть тысяч, бля, ну, окей, пока оставляем, можем, в принципе, всю эту историю забрать Еще ножик. Вот этот кейс уже начал выдавать. И, типа, знаешь, дешевле, чем ножевой, и чуть-чуть, ну, как чуть-чуть, так нормально дороже, чем ножегонка. Потому что ножегонка что-то как-то не, не, ну, не особо выдает. Еще, кстати, один нож. А, 10 кейсов стоит 4К. И эта тема окупается, надо сказать. Что все-таки кейс мы, ну, неплохой создали. И ножи отсюда дропаются определенно. Сейчас еще, кстати, чекай ножики. Бля, ну да, городская маскировка, nice. А нас, кстати, она тоже нас, нас. Это как в том анекдоте. Короче, сидит класс, ребят. И Марья Ивановна говорит, слушайте, а дома нужно придумать стихотворение. Фу, бля, рассказ со словом «Ананас». Значит, приходят ребята уже в школу на следующий день, бля, мне сообщения пишут. Но им сообщения не писали, там немного по-другому дело обстояло. Приходят, короче, они в школу, и Мария Ивановна спрашивает там, «Надя, расскажи-ка нам историю со словом «Ананас». Папа купил ананас. «Саша, теперь ты». Там мама принесла нам крутой, крутой, вкусный ананас. И Вовочки спрашивают, «Вовочка». А какое у тебя стих стихотворение? Бля, почему стихотворение? какое у тебя рассказ? И он, значит, рассказывает. Дед получил зарплату. А где тут слово ананас? И Вовочка говорит, ананас, он хуй забил. Вот такая вот хуйня. Ну, это то же самое. К чему ананас я не помню, да и похуй. Главное, что в предложении, в рассказе есть слово ананаса. блять. у меня сейчас 37 тысяч на балансе. Нихуя себе, скажите вы. У меня сейчас 23.00. И у меня есть все законные основания сидеть и втыкать. Реально. Доступно для обмена. Блядь, сколько тут ширпа Нахуй мне нужно, я не знаю. Давай хоть сегодня что-нибудь заберем, чтобы за голая задница не уйти. А, я забыл, что на топ-скине, короче. Нужно по одному предмету выводить. Бля, админы, смотрите ролик же, ну, 100%. Хотя бы менеджеры смотрят. Админы-то, понятно, нафиг я не сдался. Но менеджеры смотрят, слушайте, вот к вам обращение. Донесите до администрации сайта, что нужно обязательно сделать возможность запрашивать несколько несколько скинов сразу, ну потому что это прям жопа, это неудобно. Кстати, вот этот ножик тоже easy продать, это прям ликвид ликвидный. Так, ну ладно, что-нибудь мы оставим ту же африканку. Нет, вот чё чё, а африканку прям easy продать, вот ну реально. Городская маскировка, ждем продавца. Ну продавцам будем до завтра ждать с ножигонки, нам ничего не дропалось. И мы идем на ножигонку версия 2.0, открыть билет. Вот тут уже билетом поинтереснее, потому что все-таки может выпасть нож. О, окей, не отсюда, понятно, бля, понял, приняла. Дальше, раз. Раз, два, три, блядь, ясно, без ножа. Слушай, ну, а может есть смысл до попытку использовать? Давай посмотрим вообще, а есть ли реально смысл? Чисто проверка до попытки нужна ли она или вообще нет. Блин, с доп-попытки, я не помню вообще, дропалась мне хоть раз или нет, но вроде бы как э, не, не особо. Вот смотри, в каждом разе мы будем брать до попытку А, это патинная дамасская сталь, слепой я конченый дурак. Ну, бэл, как бы бывает, да, бывает, прошу меня простить и понять, и принять. Ну, блядь, нет, смысл. В доп попытки, вот чуть-чуть, а в ней смысла никакого нет. Тем временем, дамаская стали патина, только бля. В другом уже э, разбросе изначально что-то было выше, что-то ниже. Это в принципе, как и с яйцами. А вот тут три, три одинаковых ножа. И кстати, нож за семеру неплохо вороненная, сталь сажа. И здесь еще одна сажа, которая мне, конечно же, не выпадет. Бля, смысла в доп. попытки реально нет. И я в этом вас наверное убедил. Не совершайте моих ошибок, не покупайте доп. попытку это все это бред. А что, тем временем, с ножом доступно для обмена? А, вот, принять трейд. 4 900. Сколько, интересно, тут разница со стимом? Так, 4 900, сейчас чекнем. 5 400, нормально. Вот, вот мне нравится, знаешь, когда ты сайты вводишь скины, и типа разница в цене огромная. Это вообще кайф. Ну и вот эту африканку еще заберем, это ликвид. Бля, понятно, я не могу забрать. Ну, ждем, пока вот тут пройдет принять трейд. Вот неудобная система. Всегда говорил и буду говорить. Админы всех сайтов сделайте, вы уже, наконец, возможность вывода нескольких скинов за раз. Потому что ну, это дрочь. это реально дрочь вот так вот выводить, ждать э, неудобно Хотелось бы все-таки, чтобы за раз можно было несколько скинов Вынести У нас еще одна, сажа, кстати, нормально Слушай, а наша ножигоночка то выдает В отличие от ножигонки топ-скина Но вот видите, надо создавать свои кейсы Их и долбить Все-таки, э, ну, опять же, здесь и цена повыше Но, блин, оно окупается и реально дропаются ножи и типа, посмотри, оп, нож, дамаска, стали. А мне нравится эта движуха Тем временем, что у нас по выводам Забрать о, заебись, уточняем статус покупки. Но вот этот нож, это типа, бля, это реально ликвид. Это прямо очень ликвидный ликвид, если можно так выразиться. А мы дальше хуярим на ножегонке. Бля, давай как в старые времена, короче, просто открыть... Дальше F5. Я хочу посмотреть, что из этого получится. Ребят, пр пресс F в комментарии. Кто помнит, как мы фастом кейсы открывали, когда еще не было. Это все нам нифига. Да, вот да, вот это в кайф. Вот это кайф, пацаны. Когда еще не было кнопки фаст открытия, мы фигачили через F5. Реально, пресс F в комментарии. Кто эту тему помнит? Нам по выпадало реально просто дохерич ножи. Вот это вот настоящая ножи-гонка. Обменять все 31 тысяча. Вот, вот это кейс. Вот это тему сделал. Ножи гонка 2, бля, вот реально, кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем, а я через F5 тоже кайфую. И почему-то у меня открытия забаговались, то 40, то 191, как эта тема работает. Слушай, но ножи отсюда реально дропаются. Бля, придумал фарм, формовый фарм просто, кейс 400 рублей, но это типа изи нож, все-таки цена реально нет-нет приближена. А доступно для обмена, обменять все 32 тысячи, плюс 1000 стонгс. Нормально, я считаю, неплохо в целом. Давай один кейс рандомного чела долбанем. А, тоже своеобразная ножигонка, но типа кейс стоит реально дорого. Дорого-богато. Но тут опять же одна армейка, которая... Ёпты, слушай! А кейс хороший. А кейс прям неплохой. 5000 Нормально. Нормальный. Ой. А, давай дальше. ножигонка 2. Открыть обычным открытием. 71 открытие. Почему открытие обогуется? Я так и не понимаю. То 200, то 71, блядь. Ну как оно так работает? Как оно так работает, админы? Все, чекай, блядь. А, удача, прошу. Окей, я понял, я принял, нужно ждать, пока, наверное, как и на Изике опять мне что-то сделают с шансами. Кстати, после полево нормальный, нормальный. Ой, чекнем, что по цене. Легендарный нож с лезвием крюком. Африканская сетка 11 тысяч. Вот это да! А, ну он продается за 11, а так он стоит 5 700. В общем, пока что самый ликвид на самом деле оказался. Вот этот нож. Ну, не ликвид он стоит подороже. Но вот эта тема, конечно, ликвид. Тут я даже спорить не буду. Потому что с лезвием крюком все-таки продать изи ребят вот такой получился видос 33 тысячи мы оставим, потому что ну что-то как-то больше не дропается а деньги сливать не хочется хотя давай откроем ну вот рандомного че нифига тут открытий рандомного чела три кейса Old school FPS, а что тут за скины? Почему old School непонятно? Я думал, типа тут скины какие-то будут интересные. А все, оно не дропает. Азимов, если дорогой, то nice. А если нет, то ну ГГ. Ну да, 4К. Ну давай еще, допустим, 10 кейсов. Не, 10 не буду, все-таки реально не хочу деньги в 30к у нас остается, 2 кейса рандомного чела. Окей, окей, окей. Ну самое крутое легенды бабочка. Понятно, что дропа нет нет, все, шансом пипец. Короче, ждем, ждем, пока мне подрубят шансы, но не хочу 30-ку сливать. В последнее время что-то очень много сливов было, не хочу. Ещё, считай, сколько? Больше 10 плюс тысяч мы вывели. Ну, найс. Nice. Двадцаточку, можно сказать, засейвили. В общем, всем спасибо. Это был Чело. вет, не забывайте. Мы, кстати, сделали NFT-коллекцию свою. Кому интересно, в описании будет ссылочка. Скоро там будет движ с подписчиками. Я думаю, что прокачка инвентаря начнется с тех, кто купил NFT-шки. Поэтому, ну, смотри. Я не призываю, но это будет очень приятно, очень круто. Это также дикая поддержка. Ну, и лайки, конечно. Ладно, не буду долго здесь. Всем спасибо. Всем пока. Это был вет.